так это не ихняя. мы им сейчас насыпим есть козят давай пыть. Пыть. а им можно это кушать не знаю. А вот и козочки прибежали кушать а поросеночек так и кушает козью еду самый смелый поросеночек он нас не испугался уходить не стал так и ешь что с ним делать поросенок и тебе там насыпали Олечка считай, сколько козочек. Да. О, ой, ой, красавец, красавец. А его не выпускаешь, да, Его не надо выпускать. Нет. Вот такие свинюшки породистые теперь у нас. Да, тебя уже покормили. Хриумает. А их не видно. Вот он какой, какой красивый. Да, да. Вкусно, вкусно. Если дверь открыта, они гуляют себе по участку, как хотят. Вот такая теперь у нас ферма. так оказался очень общительным подходит чтобы его погладили самый такой смелый пороседок